Всем привет, дорогие друзья, в эфире Мастер на прокачку, часть 2, и с вами я, Михаил Исаев. Огромную благодарность хотелось бы выразить тем людям, которые приняли участие в нашем проекте. На данный момент это 114 комментариев и 114 участников нашего проекта. Для тех, кто смотрит мои видеоролики первый раз, хотелось бы сказать, что в этом проекте мы дарим совершенно бесплатно людям тот инструмент, в котором они нуждаются. Спонсорами проекта выступает магазин всеинструменты.ру, которые любезно согласились предоставить для нашего проекта погруженную пилу SP6000 и ООО Мартрейд, официальный дилер в городе Краснодаре, продукции Festool. Мартрейд предоставляет для нас 4 систенера Festool, находится по адресу город Краснодар, улица Уральская, 11. В магазине вы найдете очень огромный выбор инструмента, также вы можете позвонить по телефону, ВКонтакте, я оставлю в описании, и выбрать для себя подходящий инструмент. 114 участников нашего проекта. Всего один победитель. Напоминаю, что мы разыгрываем 4 системера FESTL, погружную пилу макета SP6000 и стол нашего производства второй профессиональной версии. Очень много участников, очень много заявок. Я и мои партнеры перечитывали каждую заявку, связывались с людьми знакомыми. Ни для кого не секрет, что у меня очень много знакомых людей занимаются остановками школы по всей России. Ребят, поверьте, выбор был сделать очень и очень непросто, потому что мы связывались буквально с каждым человеком из города и узнавали про того человека, который ставил нам заявочку. Действительно, некоторые люди нуждаются в наборе хорошего инструмента, но так как у нас 114 комментариев и всего один победитель, надо было выбирать всего одного человека. Итак, счастливым обладателем систенеров. Погружной пилы Makita SP-6000 и стола трансформера второй профессиональной версии становится Константин Гречкин. Человек проживает в городе Краснодаре, занимается установкой мешком дверей по городу Краснодару и работает более 10 лет в этой сфере. Человек имеет минимальный пакет инструмента, которым он действительно нуждается. Но мы не стали доверять доставку нашего подарка транспортной компании и решили лично приехать в город Краснодар, встретиться с Константином и подарить ему наши подарки. Буквально через несколько секунд мы с вами увидим, как все это у нас происходило, как мы туда поехали и как мы с ним встретились. Но напоследок мне бы хотелось сделать небольшое объявление и сказать о том, что э, у нас очень много людей, Оставили заявки, которые занимаются изготовлением мебели. И я думаю, что следующий наш проект «Мастер на прокачка будет акцентирован именно на контингент людей, которые занимаются изготовлением мебели на заказ. Поэтому подписывайтесь на наш канал, на нашу группу ВКонтакте. Будет еще много подарков и конкурсов. Я приехал в Краснодар, меня встретил Макс. Значит, мы с Максом немножко придумали такую ситуацию интересную, что вроде бы якобы мы с ним созвонились в качестве клиентов и хотим посмотреть его работу. Ну, приехать, в общем, ему на обед как он ставит двери. Ну, в общем, он не знает, что мы едем. Для него это будет неожиданность. Ну, сейчас посмотрим. Мы ну, позвонили Константину. Он не знает о нашем приезде. Он... Мы с ним знакомы лично. Он думает, что. Ну, почти лично. Ну, Михаил-то с ним нет. В общем, мы его ждем. Он сейчас должен спуститься с этажа. Да. Он думает, что мы клиенты, которые приехали посмотреть двери. Ну, то есть, посмотреть, как он работает, качество работы. Все, ждем. Ждем обладателя. А он, наверное, уже меня погадал. Кто это? Что происходит? Снимаете, а? Не, не, ждан, не ждан. Просто. Не ждал. Михаил, вы приятно. у вас Вот ну, По поводу мастерной прокачки. А, написал, да, написал, писал, да, Пожалуйста. Получите, подарочек. В жизни вы другой. В другой. Ты похож на дет машина? Маш... Не, машину оставляем. <связь> Ой, нифига себе. Нифига себе. Вот хитрец хитрецка была там что. А как он говорил мне, а где ты находишься? <связь> а я в транспортную еду. Качай, качай, прокачай. Да-да-да. Скрывали, что ли? Встань Давай мы сейчас прям откроем. Откроем. Так. Всегда хороший мастер, всегда ножен так же, как и любит. было поднять просто все это А потом распаковать Дедушка мороз новому году прям да да антистресс. да да формы этот фрезер да подпорно этот фрезер о таком даже не ожидал вообще что-то брат константин на ну ваше ощущение ну, я просто да. еще не верю да ладно. Меня же заберешь потом, да? <сípro> <сípro> Следующим поедешь? Нет, конечно. Открыть. Надо открыть снизу. Ну, Какой-то опыт, у тебя уже есть обращение с верстаками. А обзор не, 2. Нет, Нет, не, не смотрел сейчас. Это, это еще не все. Давай, остальное покажем. Константин, это не все. Это еще не да, все. Что еще? Да, еще, что еще? Вот, видите, как плохо... Быть подписчиком на нашем канале И смотреть на Показывается видео здесь и так, я Это все тоже вам. Я все <меня> просто <сор> Сейчас, я... Я удивил, а? да. Вот снижается. Я Макс показывает Вот смотри, тренеры. А? А? Нифига себе это значит под столе да, вот, Слушай, вот за это я даже не видел, честно Вроде а смотрю, блин, ничего не успеваю смотреть там, там, там. Я вообще для сбытки а, а сейчас заведешь Давайте сейчас Вот это Вкладывайся Вообще шикарно Ты Это единственный ожидал. в россии обладатель этого верстака и первый первый да. Пока первый первый первый первый первый первый первый первый первый не первый первый первый первый вот это и учитель пора ошибся ребята что вы делаете да я работать сейчас не смогу все я уже <смех> не знаю пойду отмечать новый год уже не знаю спасибо ребят большое я прям еще пока не могу даже слов подобрать ну все же скажите пару слов а, ну вот будущим участникам, будущим участникам которые, ребят, которые будут участвовать не бойтесь, не бойтесь нового как говорится, дорогу осилит идущий. Начинайте, стремитесь к лучшему, пользуйтесь хорошим инструментом. И не забывайте, верьте в лучшее. Вот я верил, не ожидал. И вот так вот получилось. Я рад, я спасибо большое Михаил за, за вообще за то, что такое дело делаете, интересное. Правильное, нужное. Такое еще я не знаю, что кто-то делал у нас в России. Поэтому, ребят, я. Не знаю еще что еще сказать. Я пока в недоумении в легком. Здравствуйте. Спасибо. Здравствуйте. Давай сфоткаем, хорошо. Да, то, что приходилось брать, помнишь, Максим, приходилось брать у кого-то верстак, у кого-то погружку по Краснодару ездить, когда очень надо было. Когда делали интересные сложные объекты. И теперь все есть. Да, да, да. Посмотрим, твой комплект комплекта инструментов, как он тебе реально был необходим. Вообще необходим был, у меня сумки, у меня одна рубашка и рубанец. Так, да, мы пока не забыли. Давайте я давайте, давай, там, давай, наверное, поднимем, уже на объекте. давай, да. давай, давай, давай, на давай, давай, давай, а. Вот такой столик был у Константина. Распиловочный Или сбоку. Прочитай. Погрушка. Погрушка. да? А где новая? Где новая Макс? Вот, да. А вот новая погрушка. А вот стол, который был. Вот на таком столе Константин работал. На разных объектах разные столы. Да. Ну теперь все. Если в коридоре попадется, то... Ушел в у столика. Это столик. Сумочка вот такая. Для инструментов. Печальная сумочка. Сейчас вот такие новые. Еще до сих пор не могу поверить. Сейчас пока в лифте ехали, разговаривали о том, что... Поверит ли жена тебе в то, что ты это все выиграл или нет? Но будем надеяться, что она посмотрит это видео и если какие-то разногласия в семье будут, то будет доказательством того, что Правильно. действительно это подарок. Да, гость? Подарок. Подарок, это да. Вообще подарок, всем подарком подарок. 100 радостей. Эмаль без сколов. Да. Константин, ну вот уже прошло где-то минут 40. Как? Да. Вы уже, наверное, поняли свои как... Поднялись ко мне на объект. Да, посмотрели. Я еще раз убедился, что это... не Просто это. так привезли сфотографировать и увезли. Вот, и он, большой. короче. Вот я уже, да, в принципе, пока. Сейчас буду все это налаживать и всё, щупал, всё Буду, буду, буду доделать монтаж уже на новом верстачке. Распасую своих своих распасую инструмент по И будет у меня работать, кипеть. Буду работать в удовольствие. Пока что еще не все понимаю, что почему здесь. Все, поедем мы, наверное.